Давайте я первого выбегаю. Осторожнее. Раскидка, жесткая раскидка. Раскидка, пацаны нас раскидали жесть, как чуть -чуть. Все, все, не ждем сразу тика Сюда. Смотрите, он с крыши может там упасть, вот, Тимос Юр, подходим. Северный десант, мой. Дагестанский ингуши, дагестанский, дагестанский, дагестанский кабардинцы. Есть кто по кайфу Ингуши, кабардин, есть, я Блин, стройки, стройки, Я пацаны, и... ГГВП, ГГВП. Сварач меня, шманас, ебать машину. Гомес, братан. Давай, братан. в дерьме. Ты, наверное, не плавал на этом дерьме. Это еще танк не подкинулся, да? Да, Ну, я его жду. Короче, он сверху должен подкинуться. Если что, газ-баллон есть, газ-баллон есть. Дёмы. Балные братан, но они одновременно нападают, как невозможно. Или подняли? Все, ГГ, пацаны. А нет, мы живем, пацаны живем, живем. Гуляем, пацаны гуляем. Я не санька. Газбану взорвать надо. Все, ГГ, пацаны. А, нет, нифига не ГГ. Иди сюда, все, ГГ. Все, тикай, пацаны, кто может. Виш, они обмену нападают на секунду, секунду. Проходи, брат, я взорву там. Чуть-чуть осталось, пацаны, чуть-чуть. Чуть-чуть капельку пацаны, каплику, одну капельку Ч ⁇ направо? Да! или куда, прям? что...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 Вон за это убежище. Пацаны. пацаны, пацаны, блин, давай сюда идем, пожалуйста. Убежище, пацаны, убежище, убежище. Ну, ну, да. Мы дошли. Все, заходи, заходи, заходи, закрывай дверь. И бью, тебя сюда. блядь, нахуй. ты, блядь, блядь. Обжел. блядь, блядь,